Там, там, там, где песок раскаленный в лицо, там, там, там, где пропал и не сыщешь концов. Там, там, там, где ущелья и тропы в крови, там. Тебя зовут нас бачат, Шурави, Шурави, Только вспомнишь проклятый восток. Бой, боль, боль, Не стихает, хоть вышел уж срок. Вечной памяти горная даль, жаль, жаль, жаль. Все ж, дружок, нас подставили, жаль, жаль, жаль. боль, боль, боль. И во век нам, мой друг, не забыть, как на свежую рану соль. Отправляем в союз ребят, хоронить где, где, где Смысл той оголтелой войны, Плачут матери траур наде, Да ведь это же их сыны. Над долиной, густой пеленой. Дым, дым, он мальчишек покрыл сединой. Дым, дым, словно саван на тропах войны. Дым, дым, на могилах великой. Страны, жизнь, С сокращенным названием Оксва. Жизнь, жизнь Нам ее указала Москва. Даль, даль, вечной памяти горная даль. Жаль, жаль, все ж боча нас подставили, Жаль, боль, боль, боль, И вовек нам мой друг не забыть, Как на свежую рану соль отправляем в союз ребят хоронить. Где, где смысл той оголтелой войны? Плачут матери траур на Да ведь это же их сыны.